Я убеждена, что мы инструменты этой вселенной, да? вот есть какое-то течение событий, и как вам, да, для того, чтобы поесть суп, нужна ложка, и эту ложку придумали, да? значит, как бы если я здесь нахожусь, я для чего-то очень нужна, моя задача, к сожалению, попадая в бурные потоки социальных каких-то ожиданий от нас самих, да, мы не всегда можем определить, для чего же нас реально позвали, да. Для чего, как бы, вот для чего я родилась? Да? Но если я родилась, я не знаю, у меня странный подход к жизни, я разговариваю со Вселенной, благодарю ее там временами и так далее. Вот. А, да. Но если я родилась, значит, вы меня почему-то очень сильно поверили. И это значит, у меня где-то есть какой-то такой навык, да, очень важный которые мне нужно проявить. Я же должна веру оправдать в меня.